Давайте посмотрим, что произошло за несколько дней. У свиньи появилась крыша. Ничего себе! Вот это хорошая крыша над головой. А еще у нее появился дополнительный пыльсадник такой, погулять немножко. И в целом это в итоге выглядит вот так вот. Я уже проверял, у нее там под крышей, и даже в соломе достаточно места для нас блин, двоих, если будет совсем холодно. А еще тут новая корыта, которая очень хорошо прикреплена, и она не будет его уносить, потому что все время предыдущая коробка таскала по всему двору. Осталось дождаться из Китая капельных ниппельных поилок, и будет вообще классно.